Привет всем! Мы давеча обсуждали, можно ли по каким-то признакам отличить будущую сумасшедшую жену, скажем так, или женщину не в себе, на какой-то ранней фазе. И вот что я по этому поводу хочу проиллюстрировать.